Меня зовут Игорь Панков. Здравствуйте, да. Так, надо переснимать что-то. Нет? Черт. На свиняч. Всем привет. Меня зовут Игорь Панков, и вы на канале Siberian Wellness. И сегодня я вам расскажу про линейку функционального питания YouGo. И начнем мы с наших напитков. Основу нашей серии составляют функциональные коктейли. И что же это такое? Смотрите сбалансированный хороший коктейль является идеальным для вашего перекуса например одна такая порция может заменить полноценный прием пищи итак в составе L-карнитин, витамин С, витамин в 12 бета-глюканы, аминокислоты тут огромный список аминокислот которые нам необходимы в повседневной жизни так что же у нас здесь за виды? давайте посмотрим яблоко, корица у меня есть для вас сыр, грибы сыр, грибы правда неожиданное сочетание, но очень классное Особенно, например, если делать какой-нибудь Ванильная лукума. Тут, кстати, еще не хватает фундук у нас есть еще в качестве вкуса, кокос и много-много всего еще остального. Так что обязательно зайдите на сайт, посмотрите. Вот для чего вообще нужны коктейли? Давайте скажем, кому они пригодятся. Во-первых, тем, кто следит за своей фигурой, кто действительно только начинает худеть, ну, кто, в принципе, ведет активный образ жизни и не готов много времени тратить на какую-то готовку, например. Вы с утра позавтракали, обед еще не скоро, и руки тянутся куда? Правильно, к печенью. К печенью, к пряникам, к чему угодно. Вот замените вот такой перекус полезным перекусом Сайберин Боллесс. Уверяю вас, это будет гораздо лучше. Итак, давайте смешивать это все. Пару лайфхаков. Видите, какая у меня красивая бутылка. Важный момент. Когда вы начинаете замешивать коктейль, вначале вы добавляете жидкость. Это может быть вода, это может быть молоко обезжиренное. Например, в моем случае я очень люблю 150 грамм воды и 150 грамм молока. Идеальное сочетание, но ну, по крайней мере, для меня. Есть еще также молоко из овса или скречки. Для кого-то, может быть, будет открытием, но воду нужно наливать вначале. Так, какой коктейль выбрать? Давайте выберу я ванильную лукуму. Отрываем. Надо было другой стороной, наверное. Первый лайфхак. Вода должна быть обязательно теплой, потому что если вода будет холодной, протеин у вас не размешается, а если вода будет очень горячей, он у вас свернется. Закроем. И начинаем взмешивать. Давайте. Вначале, вначале вот таким образом, потом можно усилиться. Не стесняйтесь замешивать это хорошо. И, кстати, второй лайфхак. Вот когда вам кажется, что уже более-менее все размешалось, обязательно оставьте свой коктейль на одну или на две минуты. Дайте протеину немножко набухнуть, а вкус раскрыться максимально. Итак, у нас коктейль постоял, как я уже говорил, пару минут. Ну что, ваше здоровье. Ну, идеально, даже на воде. Сейчас у нас будет разговор я не могу оторваться, извините. У нас с вами будет разговор о напитках, о другой нашей серии. Это функциональные напитки для немножко иных целей. Функциональный напиток. Начнем с коллагена. Если вы хотите быть красивыми, помимо того, что здоровыми, еще и красивыми, обязательно возьмите напиток Янкон Бьюти. Лесные ягоды, со вкусом лесных ягод. Вы мне скажете, как же так? Гиалуронку, разве может быть гиалуроновая кислота внутрь? Может быть, идеально. Здесь входит как раз коллаген и гиалуроновая кислота. Это позволяет вашей коже быть упругой, быть увлажненной, сиять изнутри. Так, вот такой пакетик. Смотрите, очень удобно брать с собой, идеально. Что у нас еще? Это клетчатка. Клетчатка в двух вариантах у нас. Малина гранат и яблоко лимон. И многие спросят, зачем нужна мне клетчатка и так далее. Это нужно для нормализации вашего пищеварения. Вот, например, те, кто сидят на белковой диете, без этого вообще никак не обойтись. Потому что это ваша палочка-выручалочка для того, чтобы ваш рацион был сбалансированным. Ребята, кому нужна клетчатка для того, чтобы контролировать свой углеводный обмен, пожалуйста. Это для вас. Для тех, кто хочет... Укрепить свое сердце. Бета-глюканы, пожалуйста, 1000 мг. Это 100% от верхнего допустимого уровня потребления. Это природные бета-глюканы. Они нормализуют ваш углеводный, жировой и холестериновый обмен. Штука также очень нужная, особенно для тех, кто следит вот за сердцем, за сосудами. Обязательно обратить на нее внимание. Я думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну что, с вами был Игорь Панков, с вами было хорошо. Я думаю, что не скупитесь на лайки, на комментарии и выбирайте, о каком продукте вы хотели бы, чтобы вам рассказали более подробно. Всего хорошего!